in the pool, huh? Шире, не спешите три-четыре вот, Бодрость духа гроза И пластика в общем, укрепляющие Утром ободряющие, Если же пока еще Гимнастика Если вы в своей квартире Лягте на пол три-четыре Выполняйте правильно движения Прочь влияние извне Привыкайте к навесне В долг да и мошенния Очень Растет заболевание И если хилы сразу в гроб Сохранит здоровье, чтоб применять Те люди обтирание Если вы уже устали, не встали Сели встали, не страшны вам Арктика с антарктикой Главный академик Лёфе доказал Коньяк не кофе вам заменят спорты профилактика Разговаривать не надо, приседайте до упаду, И не будьте мрачными хмурыми. Если очень вам ненется, обтирайтесь, чем придется, Вот и не Свет бежит на месте выигрыша, даже начинающий. Красота среди бегущих первых, нет я достающий. Бед на месте общепримиряющий. Красота среди бегущих первых, Виктор Зайцев, какой замечательный гитарист.